вечер день ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада это сюрпризы июля Первое, второе, 3 4 выбирайте любое времечко в комментариях а поговорю с теми кому это интересно а, дорогие мои если что давайте так вы сто, ставите на паузу на стол потом уже как-то для себя м -м -м, выбираете какую-нибудь из позиций поэтому да это зеленая желтая ну ну вот она Такая, Она такая интересная, поэтому вот. Поэтому погнали. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант. Сюрпризы Юля. Это интересно. Сюрпризы июля у вас. Так, тройка жезлов, туз, чаш. Девятка жезлов, пятерка, чаш. Ой. Ой. Ой Это интересно Это как похоже на гляделку угу. Кто там хотел Неприятности жизни Позиция об этом немножко Так, дайте-ка подумать за июля. А где сюрприз -то? Здесь некий момент жизни бескомпромиссности. Да вперед, да с песней. А где сюрприз-то? А что-то не увидала особо. Не увидала особо сюрприза. Ну, не откажу. Доперла сюрприз Это интересный сюрприз, кстати Дорогие мои, что В вашей жизни огорчает? В данный момент в ближайшем будущем Вот что огорчает, что не получается Чего не нравится я бы сказала, что у вас здесь будет больше понимания того, и вы будете больше брать под контроль то, что у вас не получается. Но это то же самое. Вот смотрите, у кого-то, не знаю, у кого-то какие-то деньги собрать, у кого-то какие-то, не знаю, соорудить конструкцию из пирамиды. Господи, да что-то вот не получается, вот как в какой-то сфере. Я не могу сказать точнее в какой, потому что здесь очень сильно разнопланово все вышло, и чашки, и джаз, да и чашки из жезла, здесь скорее вот как не получается что-то, и человек это, блин, расстраивает. Здесь я бы сказала так, но расстраивает плюс к тому, что вы к этому имеете большие очень сильно чувства потому что вас расстраивает. Соответственно, здесь здесь именно туз, чаш, девятка жезлов, тройка жезлов, здесь больше пятерка чаши, пятерка жезлов. Здесь больше говорится о том, к чему вас тянет. То есть вы, допустим, нравится вам, допустим, ваша работа, а у вас в последнее время ну, вот, из рук валится не получается, либо что-то, что-то у вас, не знаю, цветок, вы на него чхали э, там полгода, а он там, не это, и, короче, пропал. Вот что-то, что у вас, от чего у вас именно голова болит, и что именно колотит какое-то некое ваше сердце, что именно где-то не получается, и у вас при этом большие по поводу этого, я бы не сказала сомнения и страхи, здесь большие эмоции, связанные именно с каким-то делом, хобби, бизнес, какое-то, возможно, продвижение, какое-то повышение, да, без разницы, что вас, от чего вас колбасит, и что у вас просто не выходит, вы возьмете это под контроль. Но я бы сказала, что вы при этом как-то осознав какие-то свои недостатки отчеты, поняв какие-то вещи, они не особо будут приятны, сразу говорю, то есть поняв и приняв эту ситуацию, вы начнете эту ситуацию, которую у вас не получается контролировать. Здесь вот некий такой сюрприз, не знаю, наверное, большинство тем, кто немножко как в упадке в каких-то вещах, делах, в любви, в мужиках, в женщинах, в бизнесе. Здесь, если кто какие-то такие упадки есть, то вы начнете, вы будете понимать, как с этим, с этим взаимодействовать, как с этим работать, как с ним разговаривать, как с ним себя вести. И здесь вы возьмете, я. Бы сказала, маг, дьявол, двойку жеслов, это под контроль. Но именно двойка и тройка, это интересно. Да, и у вас больше терпимости появится здесь в каком-то вопросе. То есть здесь более разборчивые люди будут после каких-то вещей. То есть без разницы, я бы сказала, без разницы, что у вас хромает в какой части жизни. Будь то деньги, будь то, не знаю, бабы, мужики, мужья, жены, дети еще что-то. Ну вот что-то у вас и не получается, что-то прям в упадок. У вас к этому есть желание, к этому есть стремление наладить что-либо, продвигаться. Но вы устали от этого. Вам вот надоело, что... деньги Не приходят, вам надоело, что мужик какой-то левый или правый. Им надоело, что он вас не слушает, ваши прекрасные голоса и богоподобное создание поэтому вот здесь я бы сказала что вы поймете для себя некоторые моменты они не будут приятными сразу говорю да у нас по смерти по тройке мечей не будут приятно не будет приятно вам от каких-то пониманий в жизни но вы придете к некому пониманию соображению как надо что надо действовать и как надо делать и вы в этом плане будете более умнее, более разборчивее, вы будете знать, как с ним себя вести, вы будете уметь, не знаю, э, искать какие-то компромиссы, вы будете отстаивать свою точку зрения там перед начальником, если такая-то какая-то проблема была, вы будете находить какие-то общие соприкосновения с какими-то неприятными людьми, либо как-то будете вот налаживать некую свою систему, причем я бы сказала, по дьяволу вы вложите в это достаточно, очень сильно много сил, но я бы сказала, они в принципе тут. У вас как-то есть есть соображалка, соображалка есть а она поможет и чувства есть поэтому все здесь нормально добрый день поэтому кто у кого личные вопросы личные расклады можно не ко мне поэтому вот короче как-то Так, да. на ситуацию вы будете как-то именно в ней копаться владеть я не понимаю, зачем ты мне вот, вот это, <зачем>, зачем ты мне нехороший, да, поэтому, короче, вот будете разбираться, будете знать, как, что делать, куда, что идти, такое ощущение, как будто бы, по кругу все говорю, да, и все. Поэтому помогу, начнете действовать и начнете взаимодействовать с ситуацией. Возможно, нет упорства здесь достаточно будет в каком-либо деле, и желание достаточно будет просто. Ну вот здесь прям реализация. Будете проламывать, не знаю, все на свете. То есть будет, будет у вас понимание, придет через какие-то такие интересные осознания, не особо приятные, но при этом вы будете знать, как вам надо поступать в той или иной ситуации. Будете асом, разборчивость. Ну вот это все как-то придет к вам именно в июле месяца. Но есть какой-то такой общий, такой сюрприз, но я бы сказала, в той сфере, конечно, которая вас очень эмоционально подбивает. Ну, туз, пятерка, чаш, мне если сказать. Тройка жезлов, пятерка жезлов, соответственно, куда-то какие-то вещи, которые вам не сильно даются, либо которые вас расстраивают, либо которые вас, в принципе, как-то на какую-то негативку, либо вы от этой ситуации какой-то устали. Все это разрулится, но благодаря некому сознанию и прихождению, и прихождению к тому, что «да я все могу, да я знаю как», и будете знать, и будете рулить все. Поэтому как-то так. Спасибо. Фиолетовые мои вкусные варианты, будто вдруг любовь, деньги, бизнес, что-то вот. Вот я бы сказала немножко в каком-то таком контексте, потому что все-таки у нас чаши из жезла. Пентакли нету. Но почему бы, допустим, людей это не расстраивать, если просто вот человек не знает, как сработать. Вот, допустим. Я бы немножко сказала, в таком контексте я ту сферу, которая э, важна для самого человека. Вот я бы здесь немножко акцент на тузе бы сделала именно чаш именно в таком моменте. Да. Поэтому вот, короче, как-то так. Чат видны все сообщения, что ты мне не прогружаешь. Давайте э, погнали далее. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант сюрприза? Хотела Мая сказать сюрпризы июля. Давайте ваши сюрпризы июля. Медвеними, колесо и тройка мечей. Это как? Подумать. <с> Здесь я немножко немножко шокирована тем, что такие очень сильно активные карты, стабильные, знание сознания вперед. Ну, давайте это. Эта позиция интересная. Я только пытаюсь выразить, как бы вам это все сказать и по-русски. Здесь снабжатели. Не знаю в чем. Возможно, кого-то в информации, возможно, в кого-то в денежном плане, возможно, вы кого-то вдохновите. Но здесь именно содержатели и даватели, то есть позиция для тех, кому есть чем поделиться. То есть у вас сюрпризы июля Нет, здесь сами люди, кто загадывает именно на себя, тут будут сами делиться тем, что имеют с другими людьми, давать знания, познания, воодушевлять, вдохновлять, давать кому-то работу, э, нанимать, возможно, кого-то, возможно, снабжать семью, либо что-то делать в каком-то. Здесь именно какие-то люди будут снабжать ресурсами других людей, это вообще общее. Ну, конечно, карты, не знаю, карты пять, шесть, семь. Вот девять. А я сказала снабжать или и будете снабжать ресурсами. Nice. <laughs> Поэтому вот. Mm, да, mm, вот, дорогие мои. Вот снабжатели, вот как Максим Александрович пришел, чмокнул и пошел. Вот снабдил меня хорошим настроением и пошел дальше. Вот здесь вот то же самое. То есть те, те люди, которые загадывают, будут снабжателями. Реально. То есть вот каким-то возможным чудодейственным боком вы кого-то, возможно, разрулите чью-то ситуацию, либо подскажете, как действовать в чьей-либо ситуации. Но здесь очень сильно сильные люди, и это по арканам чувствуется и видно. То есть здесь... Я не знаю даже, кто именно и как это у кого проиграется, и в каком контексте. Возможно, кто-то реально даст работу, возможно, кто-то реально даст вам понимание того, как надо быть, не знаю, с домом, либо еще что-то. Но здесь я бы сказала, те люди, кто загадывает на себя, да, у вас будет есть чем поделиться с миром, делитесь вперед с песней, всеми своими мечтами, радугами, которые проигрываются в вашей голове, возможно, некие ваши какие-то фантазии, идеи, мысли, желания, стремления кому-то придадут, кому-то сил, кому-то вдохновение и тому подобное. Да. И причем, когда вы сами будете это все давать, я не думаю, что этот месяц для вас какой-то будет именно этот сюрприз будет легковат. Я не думаю, что он будет легкий, но он вам даст очень сильно огромное. Это вот то же самое, поделись ты с миром, а мир с тобой поделится вот тем, чем ты даже не ожидал. И вот здесь именно в таком контексте и в таком плане, что если вы поделитесь реально средствами какими-то вещами, кто у вас там ближний, я не говорю, что последнюю рубаху там отдал вам и все, нет. Но ну, немножко не в этом плане. А здесь, чем больше вы отдадите, вы кое-что просто взамен получите, но то, на что вы не рассчитывали. Ну, я бы сказала, десятка жезлов это как момент конца тяжелого труда с королем Пентакли, но страшный субой мечей. Я немного скажу Страшный суд это не особо Подходит под какие-то тут карты вот, Но как будто не из этой категории Поэтому я и сказала По двойке мечей страшному суду А двойка мечей после страшного суда То есть не какой-то после деся десятка жезлов и страшный суд должна быть какая-то позиция маленькая карта, которую вы бы знали, вы бы предполагали бы, что вы через какое-то испытание либо что вам даст и возвратиться. Я бы, Я бы сказала возвратиться именно с королем пентаклей, потому что. А -а так вот, а здесь прям десятка жезлов и страшный суд и двойка мечей. Я бы сказала, что вы получите именно то о чем даже просто не задумывались, либо те возможности, о которых вы э, давно забыли, либо которые для вас сложны, либо которые возможности м -м, вы считали законченными. Вот здесь какой-то такой момент, то есть вы получите взамен еще вот какую-то такую не знаю, плюшку, торт, и вы не ожидали, что вы еще это получите. То есть вот здесь вот какой-то такой момент сюрприза. Чем больше отдадите, тем больше это. Я бы не сказала этот момент, чем больше отдадите. Нет, здесь двойка, жила десятка пентаклей. Вы отдадите, в принципе, по каким-то своим успехом, заслугам жизни и по своему пониманию жизни. Тут по паш, мечи, семерка, чаш. Не особо тут большие арканы, чтобы разбрасываться совсем <связываться> налево-направо. Нет, здесь вот каждый по себе что-то даст другому, и за это награду получит что-то определенное. Но определенно то, что вы не ожидали вообще. Я немного, немного страшной судьбы, я бы немного в таком контексте фигурировала с «Королем мечей», «Король Пентакль». Немножко я, вот, я бы его прочла именно так, не, не иначе. Я, я бы сказала, получите. Ну, дорогие мои, мои какие-то, наверное, вещи. Мои какие-то вещи. Поэтому вот здесь, да. А зеленого не было, не зеленый в конце. Вот, поэтому вот какой-то такой момент. Но то, что вы не ожидали, вы то, что даже не рассчитывали. Но и, давайте лучше не предполагали. Вот слово «то, что вы не предполагали», вы получите вот это. Знания, ум, методику, книгу, что-то традиционное, учение. Возможно, какой-то такой момент. То есть, все-таки, да, в самом понимании страшного суда, да, еще раскрывай такой момент. Да, я бы сказала так. Вот какую-то такую, да. То посей, что и по -по да. Да. да. Готовы делиться? Готовы? Все. Лисичка, сестричка, готовы делиться? Все. Тебя Вселенная поняла. Она уже готовит тебе сюрприз. Ну смотри, чем поделишься. Да? А, ладно. Все, ладненько. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал голубой вариант. Давайте посмотрим вашу сюрпризы за Юлю. А что у вас будет интересом мне даже самой? Сюрпризы июля у вас? Вот это, но это не основное. Вот это. Да, да как? <свят> Может, какую-нибудь фигню достаю. Не, не, нормально, это не, нет. не то, что не отсюда не переживайте. у вас перед этим нормально. <свят> а, да. М -м -м. Вкусные сюрпризы у вас будут. Ой-ой-ой-ой, башня, фу, фу башня. А вдруг фу-не-фу -фу? вырвать, метать будете? ёшкин Матрешкин. это то же самое, как ближе к цели будете. Знаете, как подумать? Сюрпризы июля. а к чему тогда вот это? А стоит, а это разве сюрприз в таком понимании тройка мечей башни? <связанная> сюрприз, связанный с другими людьми у вас будет. Я сразу говорю. То есть с обменом, с взаимообменом, с договорами, с другими людьми у вас будет. Обычная угляделка на недельку, мне прям хочется так сказать, а так. Но это не сюрприз, это просто желание, это просто действие людей. Это то же самое, вот эта позиция для преодоления каких-то страхов и для преодоления, возможно, здесь то ли закомплексованные люди, то ли страдающие какими-то страхами по какому-то вопросу. Потому что здесь более такой оптимистичный расклад, но оно и видно, когда карты выпадают в таком контексте поддержки. Чувствуется и видно. И вот здесь именно такая позиция, то есть некая такая поддержка. Во-первых, здесь могут какие-то вам, кто-то вам что-то напишет, либо что-то предложит, то, что вы, то вы не ожидали, но для вас это будет приятно. Какие-то срочные сообщения у вас здесь могут прийти. Это раз, если в какой-то момент внешки, если не особо касается вот, вот этого вот этого, а какие-то спецсрочные новости, сообщения, внезапные вещи вам могут прям ворваться в вашу жизнь. Это раз. Связано, возможно, также с вашими детьми, либо с тем, что вы уже имеете. Срочная спецновость. Приятное времяпрепровождение с мужчинами, свидания. Здесь могут любовная тематика очень хорошо отыграться, кстати. Но здесь я бы сказала в каком-то... Если здесь есть молодые люди рядом, у кого есть пара, ваши, молодые, поло... ваши мало... молодые половинки, давайте так, могут сделать для вас какие-то приятные сюрпризы, приятное времяпрепровождение, возможно, возможно кто-то вам, не знаю, путевку какую-то подарит, либо еще что-то, ну, какие-то такие вещи, которые... Вы получите, во-первых, кстати, от людей. Я бы сказала, здесь каком-то... Давайте, давайте, давайте, давайте немножечко так. Да, от, от любимых... Если здесь есть любимые люди, то есть от этих лю... любимых людей вы что-то очень сильно интересное, ярко получите для себя. Человек вас этим снабдит и не побоится. И это раз. Здесь прям король шезлов, твой чаш, звезда и шестерка чаш. Возможно, также, если у кого здесь... Может, путевку, может, еще что-то скажет, закажет, все дела... Здесь очень сильно может проиграться. Также, возможно, какое-то времяпрепровождение с вами, не знаю, в вашем каком-то доме. То есть здесь э, сюрприз того, что хорошее времяпрепровождение с молодыми людьми, с молодым человеком, с женщинами. И вот здесь вот именно какой-то момент... Сюрприз — это как... Вот, блин, сегодня был классный вечер, и вот здесь наполнен, я так понимаю, некий момент июля у вас будет наполнен приятными моментами, возможно, кто-то на свидание будет ходить, не знаю, очень сильно много, у кого-то будет допустим, какие-то влюбленности в, это, в этом месяце очень сильно много, вас, не знаю, влюбятся все, толпа народу, но вот здесь именно связано, ваши, ваши сюрпризы именно связаны с любовными отношениями в семье, в доме, со всеми другими людьми, здесь именно про любовь говорится раз, здесь, кстати, срочные сообщения будут два, я бы сказала, здесь как-то напичкан, напичкан, как ежик. вот всякими зубочистками напичка будет ваш июль, но здесь какие-то вот шаги, возможно, будут также от человека. Но я, давайте не, не, о, все, не о всех буду говорить. не от лица всех, потому что здесь я знаю, какие у меня меня смотрят люди, поэтому давайте я э Срочные сообщения, срочные новости, возможно, касаемо также того, что вы нажили, то, что вы заработали, вот какие-то такие вещи. Не могу сказать, что, но здесь, здесь очень сильно какие-то вот, вот, вот, вот, вот, вот, шокирующие, я бы сказала, больше новости. Не могу сказать в негативе либо в позитиве, у каждого будет свое. Вот здесь, вот, вот что да, что туда. Потому что тройка мечей башни, но при этом принцесса жезлов, восьмерка жезлов, девяточка, Пентакль. Еще покрывается шестерка час. То есть, вот здесь, я бы сказала, я не, я не улавливаю здесь особо разницы между негативом и позитивом. То есть будут срочные новости, будут срочные сообщения, внезапное, что-то вот молниеносное. У вас реально придет, реально будет. Возможно, не знаю. Мужчина, вдруг. Давай, не знаю, вот так, и вы офигеть, что предлагает-то. То есть, вот здесь какой-то такой момент, то есть, предложения от каких-то людей могут очень сильно проигрываться, но здесь связано с другими людьми и связано с вашим времяпрепровождением в июле. Вот с чем связаны ваш такие интересные, приятные сюрпризы. Но это вот то же самое, когда вот, -вот, вот этот вечер ты не забудешь, детка, никогда. И вот здесь вот то же самое могут несколько, я так понимаю, некоторые встречи у вас именно могут проиграться. Но это связано с любовным плане, с общением с людьми, с другими. Дорогие мои, если вы, допустим, одиноки и ни с кем не хотите общаться и тому подобное, то асипатия вообще то тогда, ну, давай, ну, а, а мало ли, ну, а вдруг? А вы тогда очень сильно, если у вас вообще нету ни любви, там, вы ни с кем особо не общаетесь, ну, мало ли, и загадали такую позицию, допустим, чувствуете, что это ваше, хорошо. Здесь тогда вы будете больше сконцентрированы на своих жизненных позициях и жизненных целях, и их будете достигать. Вы будете достигать потихонечку некие свои мечты и планы, цели, реализацию. У вас будет как-то компоновка энергии больше на то, что вы хотите в жизни. И вы будете это достигать, уже достигать, то есть именно все, в июле уже. Здесь у нас, конечно, король жезлов вы уже звезда, и король же о чем? Да. То есть здесь будет компоновка, здесь прям ядрен матрен, я вперед, я пошел, мне нужно вот это, то-то, то-то. И, короче, пошел делать всякие дела. И вот здесь именно тогда компоновка ваших энергий будет направлена на вашими реализацию ваших мечты и вашей какой-то цели в жизни. Поэтому вот, возможно, вам также кто-то даст цель в жизни, либо даст некий какой-то ориентир в жизни, как надо, что надо сделать тому подобное. Кто-то вас наставит, либо кто-то... Своим примером, либо каким-то своим действием. И вы посмотрите, да, я также хочу. Здесь вот, если вот, допустим, вот такой вариант вообще без всего. Вот. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь больше сердечные дела. Связаны с другими людьми и сообществом. связано со, со, с денежными вещами. Но вот я не уверена, что для некоторых это будет позитивом. Но это не негатив вот здесь. Я бы не сказала, что именно по пажу и по восьмерке жезла в конце, что это негативные. Главное, как к этому каким-то новостям относиться. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот помните, если какие-то такие вещи произойдут, вот такие вот с дробящие. главное, как вы к этому относитесь. Я не вижу особо негатива. Да, я могла бы сказать, тройка мечей, башня, все, жесть. Я не чувствую особо жести. Почему? Потому, потому что я вот <смех> жесть эту добавила, <смех>, добавила как девятка мечей. Но здесь у нас рыцарь чаш. То есть, я бы не сказала, что вы на эмоциях сожгете все. Нет, скорее, здесь просто вы добавите какую-то в свое настроение некоторую решимость. Но я бы не сказала это как сюрприз. Но если какие-то вас действия с попу кольнут и на какие-то решительные действия, если для вас это сюрприз, окей, тогда это будет являться неким сюрпризом. То есть какие-то чьи-то действия, какие-то катастрофичные действия чего-то другого, либо ваш, вас самих сподвигнуть вас на то, чтобы действовать, думать, решать и не гадать, то да, такой тоже сюрприз здесь, в принципе, может проиграться именно по рыцарю чаш. В таком контексте то есть у вас будет хватать сил чтобы разорвать э, стра стра то страдальческое свое настроение свои какие-то старые отношения э, отгородиться от вот этого захолосного хреноплета который хре хрена хреном э, что-то там погонял поэтому вот но ну, если кого-то есть, если это сюрприз для вас то давайте это сюрприз для вас окей такой может проиграть что вы отгородитесь от каких-то отношений которые от, которых вы э, очень нервно но не боитесь но очень сильно нервно дышит как-то вам внутри <смех> от этого человека поэтому дорогие мои вот короче как-то так у вас будет сил порвать что-то затянувшееся что-то больное да здесь однозначно но тогда я так понимаю что это какие-то страдания это какие-то такие вещи очень сильно неприятно у вас будет на это силы да вы порвете с этим однозначно Ладненько, мои дорогие. Короче, как-то так. Чуть-чуть я проговорила на камеру, чуть-чуть меня камера не записала, но я не думаю, что это что-то страшное. Все-таки вот какие-то такие интересные сюрпризики возможно, целых два. Вот, вместе вы мои. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал зеленый вариант. Зеленый здравствуйте. Ух. А, сюрпризы июля у вас? Сюрпризы Юля. А сюрприз ли это? Либо обычная жизнь. <свеч> так, смерть девятка жезла, шестерка пентаклей. Ну я так и поняла мне что-то, что-то, что-то помутнело. Вверху у нас солнце. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> так, ладно. Может, до да банальной тайны откройте какую-то в жизни своей. То есть вы что-то узнаете, что-то поймете, что-то вот именно связано, во-первых, с вами. Это будет, это не связано с, не то, что не связано с кем-то, это касаемо будет лично вас. Но здесь, как некое такое осознавание, придет, не знаю, озарение, осознание. поймете какую-то тайну жизни, откройте для себя смысл Вселенной, прозреете, наконец-таки. И вот здесь я бы сказала немножко в таком контексте. Оставите что-то в прошлом, я бы сказала, немножко. Немножко так оставите в прошлом и отодвинутесь от какого-то мира людского. И здесь прозрейте может вы углубитесь в какие-то практики может э, также вы будете не знаю взаимосвязь вот, вот здесь неординарная позиция для неординарных людей читаю а потом уже для нормальных читаю давайте так людей Прозреете, откройте для себя комету, космос и тому подобное Что-то вы для себя здесь познаете Если кто учится, вперед с песней Это вот, -вот. И если вы учитесь Если вы чему-то обучаетесь И если вы наткнулись на эту позицию Я, вам, я вас очень сильно даже поздравляю в этом плане Вы что-то для себя очень сильно откопаете Что-то очень сильное, что-то очень сильно мощное Возможно, не знаю, если кто какие-то мантры практикует, мантру откопает, кто-то что-то, не знаю, занимается чем-то, то это откопайте. но именно откройте для себя какую-то новую силу, новую мощь, не знаю, новый поток фи финансовый, но я бы не сказала, я бы не сказала, но почему бы, собственно, нет, если касаемо это нормально, допустим, жизни. Что-то для себя просто откройте, что вы можете делать. Откинете, закинете, забросите, что-то закончите, я бы сказала. Либо у вас что-то само по себе закончится. Уточняем окей, okay. не закончится, <с закончится без с вами, без вас, от ваших усилий, не от ваших усилий, возможно, с помощью ваших неких эмоций, то я бы сказала, да, здесь что-то у вас закончится, и что-то интересное начнется, вы что-то для себя, как, не знаю, ум откроете. Но именно здесь открывание каких-то вершин, денежных потоков, ну это, это возможно, почему, собственно, и нет. Открывание, возможно, для себя какого-то определенного, не знаю, места силы, определенного места понимания того, куда я бы хотела ходить, там, не к фитнес трению я искала полгода, фитнес, я его нашла. Ну, даже до, больна, до банального вот этого, то, что вам очень сильно важно и необходимо для вашего какого-то некого баланса, просветления и роста в жизни. Вот здесь именно касаемо больше внутренних вещах. В принципе, физики это тоже касается. Но если это как упор делать то, что как же сказать там физики это тоже касается, но если вы с чем-то закончили. Я не вижу особо любовных отношений. Я не вижу здесь ничего такого, но я вижу то, что касается именно самого человека, его жизни, его хотения, реализации, возможно, кому-то отдавать и принимать. Эм, ну, правда, может, какие-то знания вы реально и получите, которые Вау! скажете, да-да-да-да-да-да, да правда, что то так можно было. То есть, вот здесь больше, скорее всего, Солнце это здесь, во втором апокалипсисе, это не только счастье. А оно больше не о счастье как говорится, а больше здесь о великом неком знании, о просветлении и тому подобное. Ну вот здесь вот такое солнце. Ну я же не автор этой колоды, поэтому не ко мне вопросы. Посмотрите книжку. Поэтому и здесь, да, здесь немного такое жестко само по себе солнце. Это не как голенький маленький мальчик, по белому коняшке бегает, как скачет. Здесь мужик, реально классный мужик, но не особо себе. Потный. короче короче здесь со змеей поэтому вот вот возрождение возможно источник силы но здесь прям очень сильно попахивает но какими-то такими неординарными не, не может вы что-то овладеете какими-то тайными знаниями вселенной в жизни в этом месяце и просто вот баха зарения и вы там переродитесь. Да вот здесь вот какой-то такой вот больше, не знаю, больше какой-то духовный план, все равно я бы сказала, немножко упор, нежели на физику. Здесь физика может, то есть вы правда можете найти для себя никого гуру, вы можете, ну, ну, если кто соответственно ищет, ну это как пример, но это не основная информация То есть гуру здесь тогда был, был, должен впихнуться там аэрофантик Должен впихнуться там какой-нибудь мечевой человечек Допустим королева мечей, король мечей Может проигрываться, но здесь он не впихнут Поэтому я как пример просто говорю И это не основная все-таки такая позиция Все вместе Опять все вместе А что-то читаю все вместе, да все вместе Поэтому, дорогие мои, ну это больше одухотворенно, это больше, возможно, вы переделаете столько дел и будете, не знаю, будете пожинать какие-то свои определенные плоды, ощущения, и вас будет переполнять какая-то жизнедеятельность, и прям реальный кайф, то есть вот здесь прям вот на кайфе будете сидеть, то есть да. Вы понимаете, о чем я. Я, я не за какие-то ужасные вещества, а на положительных эмоциях, которые может и сам человек внутри себя, соответственно, делать и тому подобное. Подобное. Поэтому, дорогие мои, откройте откройте все самое интересное, тайное, приятное. Знаки Вселенной поймете. Либо еще что-то. Ну, какой-то такой момент здесь такой приятный. Я думаю, приятный здесь больше для тех, кто занимается эзотерикой, изучает, какие-то знания получает. Больше не, ос не особо. А сюрприз это для тех, для немножко материалистов людей. Поэтому, дорогие мои, ну вот такой сюрприз, в принципе, да. Поэтому спасибо за то, что вы подосмотрели видео до конца и желаю вам всего самого лучшего. Приходите у нас на стрим, у нас весело, интересно, задорно. Поэтому давайте всем удачи, всем пока-пока.